Рассмотрим работу компрессорной холодильной машины. В ней в качестве рабочего тела обычно используют пары жидкостей, кипящих при низкой температуре, например, аммиака. Компрессор нагнетает пары аммиака под высоким давлением в змеевик А. При сжатии пары аммиака нагреваются, и в сосуде Б они охлаждаются водой. Вода при этом получает количество теплоты q 2 а пары аммиака превращаются в жидкость. Из змеевика А аммиак через вентиль поступает в змеевик С. Часть аммиака здесь испаряется и его температура понижается до 10 градусов Цельсия. Из испарителя аммиак отсасывается компрессором. При испарении аммиак берет от окружающего испаритель соляного раствора количество теплоты Q1, вследствие чего он охлаждается до 8 градусов Цельсия. Таким образом, раствор играет роль холодного тела, отдающего энергию горячему.